Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мой фильм будет о гибискусе. Этот красивый цветок он уже как бы очень популярное растение. И в квартирах его выращивают, и в офисах как бы украшают, и в ландшафтном дизайне используется очень широко. Посмотрите, какая красота! Такие огромные цветы! Вообще, у меня здесь в горшочке посажено два сорта, он весь у меня в бутонах, он у меня, конечно, находится на улице, он у меня стоит на крыльце, но у нас сегодня тепло, но очень порывистый ветер, и поэтому я снимаю здесь, на веранной, я его занесла, и что самое интересное, первый раз, первый раз, вот этот цветок еще рассвел вчера, то есть он вчера еще держался весь день, и представляете, сегодня второй день. Это для дебискуса что-то вообще. Второй день держится цветок. У меня это первый раз вообще такое замечаю. Видимо, моему так понравилось, что он даже не хочет отпадать. Самый минус, конечно, большой этого растения. У него цветки держатся ровно сутки. Ну вот вторые сутки уже пошли, цветок держится. И я просто решила снять видео, потому что бывает, один распускается, потом отпадает, второй распускается. А сейчас именно два. Но я думаю, что вот этот вот еще распустится вместе с, тоже с красным. Директор оранжереи, конечно, лежит, слушает, что я говорю. Я уже сказала, что гибискус это на сегодняшний день очень популярное растение. Его применяют и в кулинарии, и в косметологии, в принципе даже и не только выращивают для красоты. То есть из некоторых сортов даже, из всеми известный, напиток делают каркаде. Ну, гипискус, я могу сказать, что это неприхотливое растение. Вот для него, в принципе, вот самое главное ⁇ полив и светлое место. И он даже любит, чтобы на него где-то попадало солнышко. Если солнца тоже ему будет не хватать, вот света, да, он свисти не будет. У меня вот есть гибискус, он такой у меня уже старый такой, я его обрезала так сильно, я его обязательно покажу сейчас. И вот он у меня стоял в доме, в таком притененном месте, и вот он мне не хотел никак цвести. Я его вынесла вот на улице, он у меня сейчас стоит. И он сразу заложил бутоны. Ну, конечно, немножко обгорел, потому что резкая перемена была, перемена мест. И, конечно, от солнца листочки некоторые подгорели. Пойдемте, я вам сразу покажу его, а потом продолжу свое видео и расскажу, как я ухаживаю за гибискусом. Ну, вот мой взрослый гибискус. Я его обрезала, прям, знаете, очень сильно обрезала. У меня где-то он, может, и мелькал в моих роликах. И вот теперь, смотрите, он у меня не цвел вообще давно, очень давно. И вот у него, пожалуйста, это у меня красный махровый, ну такой классический, знаете, гибискус. Вот видите, вот бутон, вот бутон, там бутоны лезут. То есть, видите, как много значит, где находится растение. Здесь ему солнышко с утра на него попадает и потом он стоит при таком хорошем дневном освещении и заложил бутоны сразу. Но здесь вот единственное, говорю, что вот листочки немножко обгорели, но это в принципе ничего, я их уберу и у него смотрите, вот где листочек убираешь, у него видите сразу появляется отросток такой, то есть он будет пушистый, ничего страшного, что листочки некоторые и уберу. Гибискус очень влаголюбивое растение, его нужно поливать почаще. Но это, конечно, тоже зависит, где у вас стоит, находится растение. Если пересыхает оно быстро, то, конечно же, его требуется поливать. У меня бывает даже утром и вечером, вот если тепло стоит да, на солнышке, то я поливаю утром и вечером. Можно иногда опрыскивать листья, он тоже это любит очень. Круто я использую универсальный. универсальный. И можно добавить, в принципе, перлит, немножко разрыхлителя и все. И, конечно же, растение очень любит подкормиться. Раз-две недели я его подкармливаю для цветущих растений. И, конечно же, его лучше обрезать, делать ему обрезку. После обрезки у него больше идет цветков, больше будет цветения. И он как бы будет, знаете, такой красивый кустик. Гибискус вообще это большое растение. Если его не обрезать, то оно может вырастить, знаете, каких размеров, очень больших. И также потом куда его ставить тоже будет проблема. Гибискус очень хорошо укореняется. Его можно укоренить и в воде, и можно также укоренить его в грунте, в тепличке. Из вредителей, конечно, его любит клещ паутинный. У меня как-то было на одном растении, но я его быстро как-то вытравила, в принципе. И все, и больше не было у меня никаких вредителей на нем. Я вот, кстати, недавно перевалила вот это растение, у него был горшочек поменьше, но вот корни разрослись, и я вот даже здесь сейчас вижу, что корневая уже разрослась даже уже в новом горшочке. Что еще могу сказать? Это очень декоративное и красивое растение. Мне прям вот, я тоже очень рада, что оно у меня есть в оранжерее. Меня очень радует, когда расцветают вот такие красивые большие цветки. Ну, конечно, он меня удивил. Вообще, вторые сутки, я уже говорила, вторые сутки держится бутон. Это что-то. Увидимся в следующем видео.